привет папа как дела прости что никогда не отвечала на звонки давно не виделись просто хотелось сказать привет у меня с того раза все уже хорошо дела наладились даже познакомилась с кое с кем и не волнуйся на этот раз он классный как дела дома иногда так хочу назад в детство на работе тоже все хорошо Иногда тяжело, но все не так уж плохо. Люди здесь классные. Утешает, что я не одна. Я много думала и решила, что все будет хорошо. Я просто немного устала. В любом случае, прости за все. Передавай привет маме. Еще увидимся. Мне пора. Мой поезд прибыл.